«Здравствуйте, меня зовут Иван, и я качок». В 13 лет мой друг предложил мне сходить в спортзал и покачаться. Я сначала отказывался, но он сказал «давай ходим хотя бы один раз». И я согласился. Приди один раз, я начал потихоньку втягиваться, и мне это понравилось. Со временем из дома стали пропадать продукты. Моя мама стала меня реже видеть, и мне нужно было на что-то переходить всерьезней». Я перешел на протеин. Я нашел очень хорошее место, где можно купить протеин, не переплачивая за бренд-упаковку. Ссылка на сайт находится здесь. Занимайтесь спортом, всем мир! Всем привет! Меня зовут Калашников Андрей. И как вы знаете, я начал заниматься спортом. Сейчас настал тот день, когда мне требуется спортивное питание. Я пришел в магазин «Протеинград» в городе Казань. Рядом со мной управляющий Даниревский Игорь. Здравствуйте! Здравствуйте! Андрей, тебе нужно протеин. Чистокровный немец. Расскажи мне, Игорь, что не потребуется, чтобы подкачаться, какие нужны добавки? Поскольку у тебя недостаток массы, я тебе рекомендую создать чисто под себя, а именно mm -hmm. в этом главный плюс весового спортивного питания, это гейнер. Теперь мы создадим э, многоком многокомпонентный гейнер, то есть на основе быстрого протеина, то есть концентрация вот когда мы имеем лактамин, то есть это медленный углевод, и мальтодекстрен, это быстрый углевод. Mm -hmm. Сейчас покажу, как. Соответственно, берем молоко. Берем молоко. Да сегодня целый вечер с этими качками провел, блин. Да они тупые, вообще ненавижу качков. Да вообще с ними поговорить даже нечем. Как они вообще с девушками общаются. Вообще вот не, не взлюбил их прям, они мне не нравятся конкретно. Я тебе перезвоню. Ну обычно я не кладу больше 200-250 миллилитров или миллиграмм ну тебе поставим 250 угу. дальше обычное берем... молоко мы используем да ну, лучше ультра поскольку оно долго не портится соответственно наши запасы дольше не пострадают угу. дальше а, расчет какой полтора грамма на килограмм веса соответственно мы берем из протеинов но чтобы прогрессировать нужно 2,5-3 грамма на килограмм веса uh -huh. но так как ты ешь мясо другую белковую пищу соответственно делим пополам и остановимся на полтора килограмма твой вес 70 килограмм uh -huh. соответственно твоя дозировка получает ну условно это символ столовых ложек в одной столовой ложки это 15 грамм uh -huh. соответственно понял поскольку раньше ты спортпит не употреблял мы начнем с дозировки 60 грамм Uh -huh. Это победа или маленький дизел? Начальная. Uh -huh. Соответственно, это получается 4 столовые ложки. Uh -huh. Соотношение на тебе, я думаю, вполне рабочее будет 1, 0, 5, 0, 5. То есть соотношение 1 к 1 к углеоду. Uh -huh. То есть, начинаем. 4 столовые ложки с горкой это протеин. Uh -huh. Раз, два, три и четыре добавляем медный углерод, соответственно, 2, поскольку это соотношение 0,5. Он так и называется? Медленный? и же называется. Ага. Раз, два. И мальтедекстрина Тоже, соответственно, две ложки. Дальше, чтобы придать вкус, Андрей у нас выбрал шоколад. Ножа у нас нет, поэтому чуть-чуть Кредит, есть кредитная карточка. Соответственно, добавим совсем немножко А, это шоколада. достаточно, да, чтобы? Да, эта штука uh -huh. очень высококонцентрированная, ее хватит на почти 4-6 килограмм В uh -huh. от того, насколько ты сладко Смешивать нужно недолго. В принципе, пока визуально все, весь порошок не размешался. Uh -huh. Дальше, конечно, в идеале ему дать отлежаться, но, в принципе, и так видно, то, что уже нормально. Uh -huh. Если отлежаться, то чтобы полностью растворились комочки протеина. Uh -huh. Ну Хотя если так присутствует сетка, это, возможно, не потребуется. Все Пробуй. пить? Да. Сейчас скажу, как на вкус. Тут придерживает, да? А вкусно на вкус, но необычно напоминает, не знаю, что сказать. Вкус детства. Да, вот вкус детства какой-то, да. Правда, пить вкуснее даже, чем вот в банках продают? Тебе тебя надо выпивать весь. А сейчас прям? <свес> ну, мож можно так, соответственно, твоя дозировка, как я уже говорил, mm -hmm. 7 столовых ложек протеина и по 3,5 ложки того и другого углевода. Mm -hmm. Соответственно, в идеале ты между приемом пищи. Соответственно, 8 часов, допустим, у тебя завтрак, mm -hmm. часов в 10-11 ты выпил 1 треть этой дозировки. Дальше, соответственно, у тебя обед, там 12 в 12 час, угу. часов 3, ты снова выпил. И угу. так растягиваешь между приемом пищи. У тебя получится угу. где-то 5-6 приемов пищи, что угу. в идеале для тебя. Угу. То есть, вот эту банку на целый день? Эм, ну, это базовая дозировка. Угу. То есть, в идеале ее, конечно, увеличивать. Допустим, э, сейчас это 4-2-2, соответственно, у нас. Угу. Через занятия ты можешь сделать 5 25 25 потом 6 3, 3, угу. и так далее. Угу. То есть вот так. Всем советую магазин «Протеинград» в городе Казань. Здесь широкий ассортимент весового спортивного питания. Вам всегда здесь посоветуют, что вам лучше пить. Что-то подскажут, если вы чего-то не знаете. Отличный консультант. Всем до новых встреч. Увидимся на тренировках. Как назвать-то по имени? Все, да. Все? Все готовы? Да. Так же встать? С протеину, парень? С парень, парень <протеину>. Да, Мне требуется спортивное питание. Я пришел в магазин... С сука, как он называется? У <Опять>? меня уже все стукалось. Рядом со мной... Э, кто? Сбавляющий! я наверное красный. Нормально тебя забили. Управляющий, Данин! Как чувак? Как Машку. Они Машка, как фамилия. Вот. Посмотришь. А в кадр по. Ты шесан. Данилевский Игорь. Да, Данилевская Дигр. Как фамилия? Данилевский Игорь. Это же русская фамилия. Польская. Скажите нам, что мне потребуется для того, чтобы накачаться, стать сильным, чтобы девочкам нравится. Вот сейчас два по идее вообще. Я в том ты дело не понял. Я тоже зачем? Надо момент, когда нужен фрукты. А этого мне хватит. Вот как, чтобы я появился и видно